Александр Серов – знаменитый советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. На протяжении долгих лет хиты «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад» остаются среди самых исполняемых композиций на большинстве вокальных конкурсов. Александр родился в украинском селе Ковалевка, расположенном в Николаевской области. Отец Николай Серов был начальником автобазы, а мама возглавляла цех парфюмерно-стекольного комбината. Когда Саша был еще совсем маленьким, отец ушел из семьи. Маме пришлось переезжать для заработка в областной центр Николаев, поэтому время воспитания сына легло на плечи бабушки. Уже в подростковом возрасте Серов по-настоящему полюбил музыку и понял, что хочет связать свою жизнь с этим видом искусства. В школе паренек выступал в ученическом оркестре, в котором играл на альте. Известным фактом является то, что Серов самостоятельно освоил фортепиано и даже зарабатывал игрой на нем в ресторанах и кафе. После школы Александр поступил в музыкальное училище, которое окончил по классу кларнета. Отслужив три года в морском флоте, молодой человек стал строить музыкальную карьеру. Сначала Александр выступал в Краснодаре в составе вокально-инструментального ансамбля «Ива», затем были такие коллективы, как поющие юнги и черемаш. И только в начале 80-х годов началась сольная певческая карьера, которая и принесла артисту успех первый раз широкие массы услышали голос Александра Серова в 1981 году. Это была песня «Круиз», исполненная в дуэте с Ольгой Зарубиной и ставшая большим хитом. Затем последовал еще один дуэт с Татьяной феровой «Междугородный разговор» и первая сольная композиция «Эхо первой любви». Лучшие песни Серова начала 80-х составили первый альбом «Мир для влюбленных». Популярность певца набирала обороты, а после появления видеоклипов «Мадонна и ты меня любишь» востребованность Александра оказалась феноменальной. Видеоролик «Ты меня любишь» стал первым российским клипом, в котором снялась знаменитость. Это была Ирина Алферова. В конце 80-х Александр Серов начал выезжать с гастролями за рубеж. Артист побывал в Германии, Венгрии, Израиле, Канаде. В США певец собрал полный зал в Атлантик-Сити. Артист выступал сольный в дуэте с Дитером Болиным и Клифом Ричардом. Певец Александр Серов всегда пользовался большой популярностью у противоположного пола. А горячие поклонницы приписывали артисту романы с огромным количеством актрис и певиц. Зрители были уверены, что у Александра Серова и Ирины Алферовой роман. Так как артисты правдоподобно сыграли чувства в клипе на песню «Ты меня любишь». Звезда не сразу согласилась на съемке, считая, что такая работа не соответствует статусу драматической актрисы. Но Серову удалось уговорить Ирину. Женат певец был только один раз. Женой Александра стала спортсменка Елена Стебенева, мастер спорта по акробатической гимнастике. Будущие супруги познакомились во время съемок клипа Серова, для которого понадобилась девушка с акробатическими навыками. До свадьбы молодые люди встречались длительное время. В этом союзе у супругов родилась дочь, которую назвали необычным для россиян именем Мишей. Кроме единственной дочери, в семье больше не было детей. Позднее дочь Серова стала студенткой МГИМО, брала уроки академического вокала у Тамары Синявской. После 19 лет совместной жизни Серов и Стебенева расстались. Как говорила Елена, супруги просто переросли эти отношения. После развода Александр Серов так и не наладил личную жизнь, несмотря на то, что ими певца связывались с несколькими молодыми исполнительницами, например, с Елизаветой Семичастной. Сам Александр Серов в интервью признался, что в последние годы совершенно одинок.